С ума на борит и одна, ищешь его взглядом. У -у -у. Думала, что он навсегда, кто был ров, он не судьба. Снова бежишь, но я пропускаю. Каждый вздох останется внутри. Эту ночь сотри моих мыслей, ты я остался в прошлом, но не ты, было без тебя. Знаешь, что он с ума На баре ты одна Ищешь его взглядом Думала, что он навсегда Это был ров, он не судьба Снова бежишь, но я Пропускаю мимо Что он сводил